Я так посчастливилось в этой жизни на своем пути встретиться с Сергеем Биленко. Ну, Мы живем, едим, ходим, гуляем и не понимаем, ну, не, не всегда осознаем того, что кроме физического тела у нас есть еще определенные виды энергии у нас живут. то есть, ну, Как составляющая нас это еще энергия. Ну вот, с конца августа мне посчастливилось еще познакомиться, узнать себя в таком ракурсе, увидеть себя в таком ракурсе. И, честно говоря, с этого момента, начиная, моя жизнь перевернулась просто, ну не знаю, может не перевернулась вверх ногами, но то, что она сделала очень конкретный резкий поворот, это точно. И хочется сказать, что, во-первых, я очень рада, что встретилась не только с Сергеем, но и со всеми, с кем была в группе. И то, что я встретила, не просто познакомилась с чем-то новым, но и встретила еще сразу же единомышленников. Я думаю, что это очень важно, потому что один в поле точно не воин. Чувствуешь ты какие-то в себе ну какое-то развитие, это одно, а когда ты еще видишь, что то же самое происходит и с другими людьми, что ты не одинок в этом плане, это тоже очень важно. Так что Сергею большое спасибо за то, что он делает эту работу, за то, что он знакомит нас с данным направлением, за то, что он не жалеет своих знаний, за то, что он делится ими. И знания очень интересные, полезные. Я вообще считаю, что такое должны знать все люди, потому что все мы мамы, папы, там все мы бабушки, дедушки, и у всех у нас есть родственники, близкие люди. И если мы хотя бы даже на близком своем родном уровне будем пытаться помогать энергетически друг другу, то ну, я считаю, что уже какая-то маленькая работа в нашем маленьком пространстве будет делаться но большая работа всегда начинается с маленькой поэтому думаю что это очень полезно даже просто вот того, вот ну а если кому-то удастся потом выйти еще на какие-то высокие уровни помогать другим людям это вообще прекрасно будет так что я всех призываю попробовать, хотя бы попробовать, не обязательно там стремиться к каким-то вообще огромным вершинам, а хотя бы попробовать узнать в себе это и попробовать, эм, ну, как-то применять это в жизни, что-то. Ну, просто научиться, ну, и обязательно применять. Уже Всем привет, пользуйтесь моментом. Дай всем привет. Мы прошли курс Беленка, очередной. И с большой надеждой надеемся, что он приедет к нам еще раз. Хочется продвигаться в этом направлении, потому что наше, наше время такое уникальное сейчас, переходное, трансформационное. Людям уже не интересно делать что-то чисто механическое. Хочется задействовать все спектры. И внимание, и энергию, и... Многоплановость. Даже слов нету, да. Вот, поэтому ну, вот, вот это новшество и привлекает. Да, это, оно не только помогает помогать другим, но в то же время и развиваться, расширяться самому. Система Сергея, с одной стороны, очень простая, быстро другой стороны, сложная, но Сергей всегда направляет, помогает, объясняет, когда нужно. А, и действительно очень интересный метод Да, и не раз мы уже убедились прямо на собственном опыте, что система работает действительно на разных планах, то есть это не физический даже уровень, а гораздо глубже. Идет, как ни странно, очень легкое воздействие и задействуются такие глубинные процессы. И очень впечатляет, я думаю, что очень респективный данный момент. И он будет дальше развиваться, причина. И мы ждем от Сергея новых интересных на работу обществ. Ждем, что он снова к нам приедет. Будем погружаться дальше в неизведанное. Мы Сергею желаем, конечно, дальнейшего развития, огромных успехов, много новых, новых интересных курсов, чтобы почаще приезжал к нам, а мы будем приходить. Спасибо большое организаторам. Мы из Латвии. Нам очень понравилось. Ехали на курсе чтобы научиться чему-то, чтобы меньше работать и больше получать результат. но удивились, насколько тут мало надо физической силы и получать результат. Мы очень довольны. Сергей, что пожелаете? Пожелаем, чтобы он еще приехал. Нам надо на первый цикл приехать. Продолжал, работал, обучал здоровья. Сверху. Силы ему нас обучать. И терпения.